Доброе <говор> утро, не смею от Украины. Также хочу сказать шалом, мы из Одессы. Вписка мне кажется, что смею от Одессы. Вкратце так о себе. А кратко докажешь за себе себе? Я жена небольшой пока церкви пастора церкви в одессе это пока домашняя церковь потому что мы только год как переехали в одессу за что -то сами до этого жили в городе херсон который при... сейчас оккупированный год назад «Бог показал моему мужу, что мы будем жить в Одессе». «И приди на година Бог показал на мой муж, че, что живем в Одессе». «Как мы туда э, попадем, он сначала не знал». «И той не знал, как что попадаем там». «Но сложились так обстоятельства, как можно да, это говорить, это обстоятельства, но сейчас мы понимаем, что это был Божий план для нашей но семьи». «Ну такая сыпучая обстоятельства, что, что попадаем мы там, но...» Это не са просто обстоятельства, это Божья план за нашу семейству. Мы переехали в Одессу и организовали небольшую церковь, называется «Оазис». Переместившись в Одессу и организировали маленькую церковь, которая называется «Оазис». Название это тоже Бог показал мужу, «Оазис», и к нему дал такой как слоган – это «Место, где всем хорошо». И твое название Бог показано «Мой муж». Если что дополнение к твое название, твое место, где это на всички и добрые. И сейчас действительно в это сложное время получилось так, что наша церковь там в Одессе принимает разных людей, то есть фактически у себя дома, сейчас остался мой муж там. И в то сложное время наша церковь в Одессе приема хора там, мой муж остана там. Принимают тех, кто м, хочет пересечь границу, но нужно какое-то время где-то находиться. Поэтому приезжают к нам домой люди, остаются ночевать, и потом дальше уже э, кто куда. Прямо ты, если куда искать, да пресечет границу, ты и я устала там за одну штук, и после уйти, когда искать. И вот, когда мы все проснулись утром в 5 утра от того, что по всем городам Украины произошли взрывы. И куда-то в 5 утра мы соблюдали, куда-то запознанные взрывы в Украине, во все эти городы. Э, ну, как бы, как все мы мобилизировались, мы все не понимали, что происходит и чего нам дальше ожидать. И все мы разберемся, как это случилось и как это случилось. Но, no, естественно, мы как верующие люди, наша задача это была молиться, чтобы Бог он открывал, что он от нас всех хочет. Ну, как уверовать, тебе не моя задача саму дисемолим и Бог да не укажет, как вы искать, направим. У моего мужа в городе Николаеве мама живет одна и она инвалид. И майка это на мой муж живет в городе Николаев сама и тебя инвалид. И мой муж мне каждое утро говорит, ну, в течение вот первых суток, он общаясь с мамой. Мама сама в Николаеве, естественно, ей страшно, она боится. И во туда, удачи, мой муж общался с майкой си, куда в Николаев, и я сама, и на ней ей страшно. И он мне каждое утро говорит, Наташа, нужно ехать за мамой. И той всякая с утра да мне казва, треба да, да майками от Николаев. А, недалеко, 60 километров от Николаева, находится город Херсон, который уже начали брать э, российские войска. И тоже город Николаевский на мира, 60 километров от города Херсон, э, в, в кое-то ему много убойных действий. Мне было очень страшно, я плакала и говорила, я не могу туда ехать. И вечно много страшного замена, и казах, не могут идти до там. Я говорила, я боюсь. Казах, че страхуемся. Ну, я человек, да, а мы человек. все люди. И Но внутри, ну, что-то борьба была, реально была борьба. Я и боролась, наверное, ну, я не с Богом боролась, я боролась со своим страхом. со страх. Мы сделали воскресное служение, пришли к нам наши братья и сестры, мы пели, мы молились. И спрятались на неделю на служба до братья и сестры и се мы. И моему мужу э, он видит, что э, ну, я должна туда поехать, то есть вернее как. Он понимает, что маму нужно туда забрать. И мы же мы видим, что да в Николаев вот А там. в Херсоне, э, так как мы жили там 14 лет, mm -hmm. у меня там бизнес и администратор моего бизнеса. У меня детский центр раннего развития. И вы в Херсон, живя мы в Малычественной Сигудине, там имам бизнес, администратор... Э, аст... Детский сад. Да, да детская да. городинка. Это моя подруга. И администратор, администратор какой-то работает там, мой это пряталка. И когда мы думаем про то, что нам нужно доехать до Николаева, забрать там мужа-маму, мы еще думаем о том, что у нас есть дальше еще в Херсоне моя подруга с дочкой, что мы тоже хотим ее оттуда забрать. И год умислих мы четыре года вземем майка на мажеме от Николаевси, умислих мы четыре года вземем и мой-то приятолка, и неин-то доштеря от Херсон. От этого становится еще страшнее, потому что нужно ехать в горячую точку, можно так сказать. Муж мне говорит, если не поедешь ты, поеду я. И мужами кась вакуны, у тебя ж тише, у тебя аз. А у нас объявили полную мобилизацию. И а почему при нас, думаешь, начали говорить, что на постах могут останавливать автомобили с мужчинами. И на посту в это могут забирать автомобили для службы. Со Мужчинам давать повестки. А взимать эти кули и отправлять. И спрашивать мужей за. По крайней мере за, в ТРО точно, но это территори, территориальная оборона. За, по ней за оборона могут диспрашивать эти мужей. И вы знаете, вот реально Бог дал мне такую силу. Бог дадит мне такую силу. А я стояла, жарила отбивные куриные. А с э, год их прожоли. Я выключаю газ. И исключу вам газ. Иду к своему ребенку. Вам и говорю, сил. мы едем в Николаев забирать мужа, ну бабушку. И как вам учесть, ходим в Николаев, до да, взял мы майку на башта. Мы беремся баштаты. с ней двоем, ей 15 лет, ее сейчас пятная, нету, сегудини. она дома. Сейчас я в каште. 15 лет ребенку я беру ее, мне, беру две свои собачки, две свои, так, свой садимся ручитом, в машину, садимся в квад едем в Николаев и в Николаев. По пути нам моей дочке, вернее, приходит такое, что мама, мы должны заехать за нашей подругой в Херсон и, ну, и забрать мы, ее оттуда. А, говорят, да в Херсон суштый, да сземем, А муж в это а, время? Видит видение, что наша подруга у нас в Одессе дома. И по время мой муж видит видение, в при нас в Я ему звоню и говорю, мы поедем в Херсон". Я баждаем, че, что в Херсон. И он естественно говорит, что он видел как раз видение, что подруга будет у нас. И той, каза, видение, Это подкрепляет и еще больше, при нас. И мы мчим. И не по именно там что. Сначала у нас по пути, значит, идет Николаев, потом идет Херсон. Естественно, мы хотим проехать, не заезжая в Николаев, сразу в Херсон за подругой. И искахме да уходим в Херсон, без да, да подминим Николаев и вдруг да уходим в Херсон за моёта приятелка. На обратном пути потом забрать бабушку и ехать обратно и в Одессу. И как заврештаме обратно, да вземем баба, то и тогда приберем в Одесса. Но Бог все делает своими путями, Но да? Ну про ясичку со своей пути, что... Мы на выезде из Николаева получаем сообщение, что Херсон захватывают, и нам туда уже мы туда уже не проедем, что там там есть Антоновский мост, который с Крыма вот первый, да, который до Херсона. И, что подминок, его уже получим мы сорвали. Прорвали. Херсон, э э захванут, и не можем до да там. И мы разворачиваемся обратно, и едем в Николаеве и... забирать бабушку. И потом мы в Николаев, То есть время, да? Вот бабата. мы как бы размышляем, что у нас как-то меняется, пути меняется время. И время то и пыти, что все Забираем бабушку, садим ее в машину. И, и, я, э, и тут мне муж звонит и говорит, Наташа, это была, ну как фейк, это был страх одного человека, там просто он сильно перепугался, видать. Мы была неверная фейк, информация. И та же информация была грешна. Мост еще не прорвался. Мост не. Pr... Я говорю, мы едем дальше в Херсон. И я уже сказала с мы в Херсон, с из не. Звоню подруге, говорю, а, а в это время мы три раза меняли, то мы едем за ней, то мы не едем, она то собирает вещи, то разбирает вещи. во время три патиссы с сэпромя... мы решение ту, а дальше ты едь за ней тебя все все подготовься после. Но моя дочка, она в меня верит. <свист> она говорит, мама, мы должны их забрать. И, как... И, все. И мы едем туда. И потом, потом мы на там. <свист> Они не смогли, я хотела, чтобы они выехали за Херсон хотя бы на такси, блокпост, и мы их бы забрали бы назад. А сейчас как ты, да излялся тот самия град, на такси, да кивзем ему там. Ну, в городе перестали ездить все такси и весь транспорт. Но в городе спряхают, да, работят городский транспорт, такси там. Я говорю, сиди, жди, я за тобой приеду прям в город. И я с яказом, чекай, ты дойда притеп направо в городе. И мы едем, мы, мы заехали в город. Не, потом мы э, в Лязох, мы Это... У нее тоже есть собачка. Это слышу, ну, куча. наши соба наш, наша собачка наш родственник уродился, не важно. Собачка есть. И Садятся куча. они в машину, нет собачки их. А не? Я говорю, где Аксана Макс? Я ма с и, и Макс. Оксана на меня смотрит и говорит, я думала, ты не разрешишь его взять. я говорю, в смысле, не разрешишь, да я взяла. Я, естественно, говорю, нет. Мы берем Макса. Я сказала, не, что Это Макс. наше родное, это ваше родное. Мы не можем его там Твой оставить. Кучу, что потому дом. что у него дома остался муж. Если что-то в кошке? Кашти... Я говорю, мы едем, забираем, ну, как бы к ним домой, надо забрать собаку. И потом у нас дотяг, кучу. В это время, вот на 15-10-15 минут у нас получается задерживается выезд из города. И такая на 10-15 минут Мы забираем собаку, едем Зимами из кучу. города. И в этот мы момент, открыто... вот этих 15-10 минут назад, на выезде из города, была бомбежка градами. И по туав время, куда ты бежал, может в граду, куда то с собакой нас здесь 15-17. То есть нас Бог задержал. Э, на вот таким вот способом. Взрыве. И Бог по туав значень не задержал. Это было настолько удивительно, това, что Оксана оставила, что что? Свою оставила свою собаку дома. Оксана оставила свою в курти. То есть в обычное время такого бы не произошло. это время Это было первое такое, как нам, ну, свидетельство, това да? Это и когда мы, заезжали, вот когда мы заезжали в город, когда я позвонила мужу, что мы заезжаем в Херсон уже, он за нас молился и плакал. Он, он понимал, что мы едем туда, куда даже он не думал, что мы поедем. И он молился и плакал, и говорил Богу, дай им 30 минут на вот это все дело в Херсоне. Да успеет в Херсон направить стечку, и когда перед нами вот эти все грады рассыпаны, когда и, дым бомбит, идет, огонь идет, дым, э, огонь. град, он разбился, как железные такие какие-то острые на железнь, дороге на осколки, маши, нам соседняя машина говорит, вы сейчас можете колеса порезать, а там вообще в Николаев не, не знаем, что произошло, а знаем, там, наверное, все уже. В а я говорю, а мне надо в Николаев. И а дальше он говорит, ну хотите, прорывайтесь. Мы всей машиной начали молиться. И Молилась и бабушка молили. наша, и, баба, баба -то и не дети все. Молили. Мне кажется, и собаки да. наши сидели молились, что все, потому что все их все вообще молили. не было слышно. И хотя до этого они у нас могли поскандалить. И я сказала, нам надо ехать. И, и мы сказала, едем и мы по и осколкам. <связываем> и наши колеса остаются целыми. Хотя губы хруст губы был страшный цели. под колесами. И мы на всей скорости едем и, и только смотрим по сторонам, губы, и на стороне, чтобы ни танки, ни самолеты, и ничего нам не встретилось. Или у меня слезы на глазах, я везу пять, я с собой вместе пять человек с нами. Я чувствую эту ответственность, но я понимаю, что только Бог может меня сохранить вместе с нашей машиной. Мои молитвы это Божие, пусть ангелы твои сейчас хранят и нас, и автомобиль. Наша цель доехать до Одессы. На подъезде к Николаеву. И до, Мой э, папа мне звонит, мои родители в Николаеве, они остались, они не хотят выезжать. Мой родитель в Николаев, и баштами селбади, который в в Николаев. Папа мне звонит и говорит, семь минут назад пришло сообщение, что в Николаеве будут подниматься мосты. Времени они не сказали, но они сказали, что вот сейчас будут поднимать. Потому что мосты поднимали там в 5 часов вечера, а это было там три часа дня. 3, да около трех потому что там Херсон прорвался уже За и, Херсон... и войска могут идти дальше Наша следующая молитва Боже мы должны успеть проехать и, до поднятия молитва, мостов и выехать уже потом уже все потому что если мосты подымутся мы останемся в Николаеве мы молимся едем молим, по городу Форы <свотопоры> красные нам почему-то попадались. И, <свотопорно> Но мы когда проехали. Мы выехали, когда выезжали уже в районе мостов, уже стояли военные, уже готовые были с этими всеми оружиями, они уже готовы были вот подымать мост, и потом еще сказали, что еще и в округе заминировали специально. И что, когда мост, а, ведь и наши военники какой-то казаха, через себя ведь и вся год водой, подыгнат к мосту, и слушают, что у веха заминированы пулета. Да. Мы успели, мы проехали. За нами действительно там через какое-то время поднялись уже мосты. Вох нас вывел. Следующий этап был, это этап было между Одессой и, и Николаевым. И Николаев. Есть такое, Коблево. Там между лиманами перешеек. Как мост. Когда мы уже приехали в Одессу, мы узнали, что вот этот вот или мост этот, его тоже взорвали, чтобы танки не прошли в Одессу. То есть вот этот наш путь, Бог нас выводил, за нами все уже закрывалось, закрывалось, закрывалось, но перед нами все было открыто. Потом мы, уже будучи в Одессе, И после, молодежь, бегали все время в ванную от бомбежек, ну как, от оповещений сирены. В связи с тем, что мужа мама, она инвалид, И она Майк, на она костылях. Инвалид? Патриц, она не может патриц. быстро ходить, она не, не сможет да убежать бурзу. в бомбоубежище. И муж принимает решение, что я должна вывести маму, и безопасное казалось, от майкому в безопасное Естественно, место. Естественно, со мной вместе выезжает моя подруга с точкой. И мы, И мы сюда к вам попали. И не при вас, Потому что здесь живет, в Софии живет мой брат. За что -то в Софии живее брат Он с самого начала нас приглашал, но я То говорю, Олег, пока не нет, кани пока, кани пока мы сидим. Но муж сказал, мне будет легче. Но но мне казалось, что будет легче. Я не буду так переживать. не буду... Тревожить более мобильный, конечно тоже ужасно оставлять его там одного, и еще и ужасно так и на глазах и прощались и все, и много мы, вы выскакивали с вещами под сирену, очередной и раз была сиреном и грузили в машину вещи, Перед Молдавской границей два раза была сирена, ночь, темно. И сирену мы слышали очень сильно, и это было по 45 минут, сирена не прекращалась. Было ужасно страшно, мы в поле не по 400 минут. 10 километров машины стоят, все фарами светят. Мобильно все выключали фары, делали темно. <и> Потом мы ночью по трассам ехали, когда страшно было, что вдруг танк выйдет тебе на встречу. Но мы все время молились. То, что у нас было, это был с нами Бог. Мы его видели на протяжении всего пути. И Бог нас сюда вывел, мы теперь в безопасности дуук но мы поддерживаем связь со всеми нашими с наших церквей с разных друзьями подружим и в рассказ осворяд как только идет сообщение о какой-то атаках о каких-то э, опять же э, как правильно сказать, в взрывах, мы мобилизируемся, мы начинаем молиться. И, молим и получаем также свидетельство, продолжаем получать свидетельство. Как только церковь объединяется и начинает молиться, когда церковь за затихают все эти взрывы. Все эти Наши молитвы сейчас, это молитвы, ни одно оружие сделанное против нас не будет успешным. То одно оружие, нас, да успешно, что даже если вылетает оружие, то оно либо не взрывается. И че, дари, оружие истрелва, да взрыви, либо не взрывяла, Бог ставит преграду и оно об эту преграду ударяется. Или Бог преграда, а, в и очень много свидетельств и даже наших братьев, которые пошли служить, потому что их призвали. Но они как капиланы там служат. А, им много свидетельств, как чинящие братья от церквота собили призывание да служат, но тесякако тут капиланы. О том, что и снаряды не разорванные, и и они видят, как реально что-то летит, и потом само по себе взрывается и не долетает до целей. И о том, что если даже взрывается, и то не вредит братьям и Вот Это как бы свидетельство того, что сейчас происходит в Украине. За со в Украине. перед этим у меня было тоже видение перед вообще перед войной война, во время Римов молитвы я увидела, молитвы. Uh, что мы молились за Одессу. Мы за Одессу увидела, что стоит я понимаю, что это стоял Иисус, Бог а, и видя, стои, У него в руках бог. был меч, и, и он его держал меч. вот так вот, то есть просто вот он держал там. меч, он не выставил его как воевать, Той не он не его держал как, защиту. Той держал как защиту. Вы знаете, одесса стоит. И одесса стоит, Одессу защищает сейчас Николаев, Николаев всегда это очень страшно, потому там что… Много страшно. Ну, у меня там живут родители, и каждую там ночь живете, там происходят родители. взрывы и хаотичные взрывы по городу, которые просто нож. бомбят по домам. И, и мои родители в дом зрели. тоже. У них многоэтажка, в дом тоже прилетел град. Слава и богу, в мои родители живы. что и попадного, Понимаете, э, попадного бомба Херсон оккупировали. Херсон оккупировали. Но, Но Херсон это мы... Украина. Но Херсон, Они Украина. стоят. Хотят Тест, там провести нет. сейчас референдум, но мы молимся, чтобы Бог этого не допустил. Но Николаев, молим, он Бог сейчас стоит... Николаев стоит на защите Одессы. И пока Николаев, стоит на защите пока за Одессы. Николаев не взяли, Одесса пишут, может спать спокойно. Но я знаю, что Одесса на защите Одессы и всех наших городов стоит Бог. Но знам, че за, и вот за это ведение с мечом, мечом. Говорит, Бог. это защита. защита. И Бог, и Бог показывает, не я начал эту войну, не я хотел воевать. Воюют люди, но наша цель — молиться и благословлять наших, наших врагов. И Накануне войны этой мы размышляли как раз в своей церкви, как можно благословлять врагов. Мы в церкви, то никак можем да и, и у многих открылись глаза на это. И много хора институтов вот учитывали. Сега. Что мы воюем не против крови и плоти, а против духов злобы поднебесной. И то, что на прошлом служении ваш пастор тоже говорил, и на -то о том, что вышел сильный, указывал, что с открытым силен. ртом, поглощающий все. У нас накануне тоже была такая молитва, и тоже было понимание, что вышел сильный Голиаф и Давид. И насколько им не имел, мы такого понимания, че излезал силен Голиат и Давид излязал Но наша задача Но наша как верующие, это молитвой. Твоя молитва-то? Словом, свидетельства своего, -то, побеждать свидетельства вот этого Голиафа. Да побеждаваемый. И благословлять этих людей, которые попали к нам на землю и несут войну. И да, благословим это, если хора кое-то попадных на нашу землю и носят Потому что мы понимаем, кто ими руководит. что то разбираем от кого сарыку Вот такие вот свидетельства, и они еще не прекращаются. Я благодарна вашей церкви, что вы нас приняли здесь. Вот такие вот свидетельства, то есть и те не все прекращаются. И много сам благодарна на ваша церква, Непосредственнох ты такая. И просто к вам тоже да большая просьба молиться И... за Украину. За символю, что, за Украину, за наш народ, за наше народ. Ну вот так вот. Слава Богу. Слава на Богом.